Всем Добрый день! Сегодня 28 ноября 2022 год. Мы приехали в Санкт-Петербург к нашим конструкциям. Посмотрим сегодня пространство, работу наших зеркал, почувствуем, поощущаем, посмотрим, какие замеры, что... Девушки тут делают, а также проведем консультации, ответим на вопросы, так как несколько дней идет уже прием, люди посещают, все довольные, заходим в большую спираль. Здесь у нас Оксана Викторовна тестирует зеркало, что происходит по ощущениям, как работает, чувствует пространство. Выходим. Это правая спираль. Заход по спирали вправо. Сейчас мы заходим в спираль в левую. Движемся по спирали влево. Наши зеркала зеркала метагалактики МЖ э, стоят в четырех городах. В трех городах Москва, Санкт-Петербург и Калуга стоят по две спирали. Вот в таком пространстве две спирали. Поэтому можно посетить в Москве, Калуге и Санкт-Петербурге именно системы, двух спиралей. Именно зеркал Козырева. Вот он Андромеда, горизонтальное зеркало. Сан Саныч тестирует его. Хорошего дня, хорошего настроения.